Проект «Читай быстро» представляет подборку-молнию, 14 полезных книг о здоровье и правильном питании, всего 2 минуты и ты знаком с каждой, колокольчик, подписка, поехали! Майкл Мосс, соль, сахар и жир, как пищевые гиганты посадили нас на иглу. Писатель объясняет, как соль, сахар и жиры влияют на пищеварительную систему человека. Объясняет, почему важно следить за этими показателями. Дэвид Рэндалл, наука сна, экскурсия в самую загадочную сферу жизни человека. Во сне человек проводит около трети собственной жизни. От качества сна зависит самочувствие, настроение, уровень работоспособности. Сфера, которой так много отведено в жизни каждого индивидуума, исследована меньше, чем история человечества. Колин и Томас Кэмпбелл, китайское исследование, результаты самого масштабного исследования связи питания и здоровья. В книге приводится прямая взаимосвязь между продуктами и болезнями, которые они провоцируют, выводы сделаны на основе показателей смертности в Китае. Джулия Эндерс, очаровательный кишечник. Писательница поднимает скользкие темы, такие как правило посещения туалета, причины тошноты, запаха изо рта и другие. Джулия рассказывает о строении кишечника, объясняет почему у некоторых людей возникает непереносимость лактозы. Дэвид Перлмуттер, еда и мозг, что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью. Дэвид Перлмуттер, невролог и специалист по питанию, за годы работы выделил прямую взаимосвязь между вредной пищей и мозговой активностью. Дэниел Левитин «Счастливое старение» Исследования в области нейробиологии доказывают, что восприятие мира зависит от активности мозга. Автор излагает способы развития и сохранения умственных способностей в почтенном возрасте. Колин Кэмпбелл «Полезная еда» Развенчание мифов о здоровом питании Думая об излечении заболеваний, человек, вероятно, воображает лекарство. По мнению авторов, такое лекарство уже существует и называется «правильное питание». В видео уместилось 7 из 14 книг, еще минимум 7, а если мы прообдайтили статью, то значительно больше книг про здоровье и правильное питание ждет вас по ссылке в описании под этим видео. Читайте книги, становитесь самым здоровым, питайтесь правильно, вместе с читай быстро и конечно же слушайтесь маму.